Привет, земляне! С вами Брис. И Пелпин, и мы подъесли мизом. Почему-то ты всегда в <свят> <свят> свою часть нормально не говоришь. Сегодня мы будем говорить про инфантильность. Инфантильность это когда взрослый человек ведет себя как ребенок. То есть не по своему возрасту. Сегодня мы будем <свят> говорить о том, плохо ли это на самом деле. Являемся ли инфантильными мы? являетесь ли инфантильными вы? И как к этому, наверное, относиться сто? Gut знаешь, что ты мне напомнил? Я читаю одно приложение, анонимное, скажем так, да, и там бывает кто-то напишет, типа, блин, я вот это вроде нормальный, там, взрослый человек, но не люблю общаться с людьми, у меня там руки потеют, я начинаю нервничать, да, и казалось бы, ну, вроде как нормальная ситуация, по крайней мере, для меня, да. Захожу я в комменты, а там пишет, блин, ты такой инфантильный, вот ненавижу, когда взрослый человек строит из себя ребенка и высасывает проблему просто из ничего, я такая... Сижу и думаю, блин, камон, человек просит у вас совета, а вы говорите, что он инфантильный. Как же такое бесит. Да, а еще такая ситуация, когда ты, например, начинаешь из-за чего-то переживать. Э, ну, получается, может быть, ты поссорилась, например, с подругой, очень сильно начинаешь там плакать, да, какая она у тебя хорошая, ты плохая, ну, ты понимаешь, да? И ты говоришь об этом другому человеку А тебе говорят, боже, сколько тебе лет Перестань уже об этом париться Блин, вот именно такое ощущение Что с возрастом у вас должны чувства отсыхать И ты такой превращаешься в кусок камня И такой Работа-дом, работа-дом Что-то надо думать, я не умею думать Я же думаю о работе и доме Нужно кормить семью Нужно кормить детей Нужно работать, нельзя переживать Депрессия это не болезнь Самое бесящее это когда ты такой рассказываешь что при маме, блин, смотрел классный мультик, он такой, че сколько лет ты что мультики смотришь? А э, знаешь, а что мне нужно затреть по первому каналу сериалы? Типа, кому, а какая разница между отличным сюжетом в мультике и отличным сюжетом в сериале? То есть меня раздражает, что мультики считают до сих пор штукой для детей, особенно когда есть всякие взрослые мультики, типа Рика и Морти, там Коня Боджека и всего такого. И люди такие до сих пор, да нет, это для детей, вы тупые, рассмотрите их. У меня все время тоже постоянно мне мои родственники говорят ой она такая маленькая и миленькая смотрит мультики э, и любит в интернете сидеть в игру, ли играет такая маленькая вообще да а потом уже когда речь идет о действительно о жизни мне говорят а что ты не рожаешь я говорю так я же маленькая че же я не рожаю знаешь ты? что замуж не выхожу самое интересное по моему по мнению этих людей походу мультики и игры как раз таки дети и делают, потому что, ну, взрослые люди не могут же таким заниматься, это же, это же так по-детски. Просто они немного путают развлечения для того поколения и развлечения для этого поколения, то есть я лично знаю очень много людей за 20, за 30 даже, которые играют в онлайн игры, и они просто, не знаю, наверное, более современные, потому что люди старые закалки в игры не играют, потому что, во-первых, считают это, конечно же, для детей, а во-вторых, у них типа нету на это времени, но при этом очень много времени для того, чтобы смотреть Малахова, да? Ладно, давай я начну первое со старитайма. Я хочу сказать, что эта история не про меня. Когда-то давно я занималась ролевыми, я про это рассказывала. Мне было тогда где-то лет 16-17, да? И я нашла себе просто идеальнейшего с ролевика. Мы отлично ролили, все было отлично. Потом я решила спросить, сколько ей лет. Знаешь, сколько она сказала? 35. Сколько? И я угу. очень сильно офигела, э, ну, в хорошем смысле, человек, конечно, был умный, то есть он ролил на интересные темы, мы ролили про игры, про мультики, меня удивило это, и она рассказала, что она работает, да, э, на, ну, на нескольких работах, чтобы больную мать прокормить, э, ну, купить ей кажется. просто в свободное время ей нравится ролить, но при этом ее, эта больная мать считает ее инфантильной из-за того, что там много сидит за компьютером, и меня это так раздражало, просто кошмарно, Но знаешь что, я тебе хочу рассказать, что эта история закончилась очень хорошо, очень, ну, смешно, по-моему. Дело в том, что она ушла от меня ролить. Я бросила ролку. То есть, это как бы не на она меня бросила, все окей. И она начала ролить с каким-то парнем. А тому парню она понравилась. Он был где-то ее возраста. Я не знаю, как так получилось, как они нашли друг друга. И она ему пожаловалась, что у типа, ноут там умирает, все такое, и он ей просто подарил ноутбук, приехал к ней в город. И, короче, это история любви, потому что после этого она вышла за него замуж и уехала с ним. О, это как. Это романтично! Какая-то тупая хрень свела людей в Я знаю, это так мило. А, блин. У меня нет такой истории, но это прекрасно. Я знаю, я знаю, согласна. Я не считаю абсолютно ее инфантильной, потрясающий человек, сильный, все такое. Знаешь что? Вот несмотря на то, что у меня таких историй нет, у меня есть один знакомый. Я с ним конкретно не знакомая, я знакома с его сыном. Его сын любит играть в онлайн-игры, типа. И он один раз мы с ним ходим и такой говорит, типа, вот мы недавно, короче, катку с отцом проиграли. Я такая, чё? В смысле, с отцом? Он такой, ну да, с отцом. Я говорю, а вы что, вы играли? Он такой, World of Tanks. И я такая, воу, да твой отец играет в игрушки, наверное, он. Ну, мягко намекнула, что он не сильно состоялся в жизни. И он такой говорит, типа, ну нет, так-то у него свой бизнес. Мы там где-то по 200к зарабатывает он в месяц. Я такая, чё? О боже, Ой, ты должна нет. была бороться со злом, а ты примкнула к нему, намекаешь, что взрослый мужчина не может играть в игрушки. Ах ты, перпень я в Это тебе было раз... давно. У меня, знаешь, еще у самой при этом были такие устои, потому что я тогда, мне было лет 15-16, я тогда тоже думала, что когда мне будет там 18-19 лет, я уже должна буду вести себя абсолютно по-другому, перестать играть в игрули, перестать смотреть мультфильмы, становиться взрослой, грустной, скучной, да, смотреть с мамой сериал вот эти типа, по-домашнему, но когда я выросла, я поняла, что ничего из этого не ушло, и мне особо, на самом деле, это не мешает в жизни. Короче, ты мне напомнила очень-очень позитивную добрую историю. У меня есть тетя, и у нее есть дочь. Она, ну, старше меня, ну, лет на 8. ну, что-то такое, да. И как-то мы ехали на машине, если вы не знаете, я живу в Минске, в Беларуси. И World of Tanks игра белорусская. Это очень важная деталь, мы едем мимо их офиса, я тогда не знала, что там офис, и там стоит танк. И моя тетка такая говорит, о, это, короче, вот этот танк, тут офис World of Tanks. И такая, типа, вау, прикольно. А потом такая, стопы, откуда вы это знаете? Она такая, а! А, Так у меня, короче, дочь играет, у нее там своя гильдия, она по ночам все этих своих мужиков строит, красава, вообще уважаю ее. Это такая охренеть! Ого. Это было так. Гордится. Да, понимаешь, она, типа, единственная девушка в гильдии. Притом она работает. То есть она не сидит бездумно каждый день в этих играх, да. Она приходит после работы, собирает свою гильдию из мужиков и заставляет их играть. И она это так рассказывала довольно. Моя мама даже охренела. По ее лицу было видно: типа, о боже, что? Ты что? Ты что? Я такая, блин, охренеть! Но, если честно, если говорить про мою семью, то моя мама не считает то, что смотреть мультики это что-то, ну, инфантильное. Она скорее, ну, даже не поощряет, ничего по этому поводу не говорит. Ей на самом деле просто пофиг, чем я занимаюсь свободное время, если это не мешает моей основной работе. А вот отец, когда мы еще с ним жили, отец вообще просто меня задалбливал об этом. Просто он приходит и говорит, что делаешь. Я говорю, вот я там в. В игру играю, и он такой: Тебе сколько лет? Вообще, ты не должна уже в игры играть, нет бы пойти на улицу или смотреть, не знаю, новости. Там вон Соловьев сейчас идет. Смотри, Соловьев, да. По Рен Тв показывают и этих иношепитян. И вообще, короче, ты очень сильно ребенок. Я тобой не могу гордиться. Тебя мать плохо воспитала. И я считаю то, что ты вырастешь плохим человеком. Цитата. Да, знаете, просто сама инфантильность понятие, ну, довольно конкретное вести себя как ребенок во взрослой жизни. Но что конкретно ты будешь делать как ребенок? Это понятие реально очень растяжимое, потому что да, для своих родителей я инфантильный человек, но правда ли я такой? Да, вот, например, ты можешь вести себя инфантильно в том плане, что ты, например, не хочешь работать, избегаешь ответственности, никогда не решаешь вопросы, которые не решаются. С Зачем сами? ты мои а... плохие стороны указываешь здесь? Как тебе не стыдно? <свят> а может быть, инфантильность в том плане, что ты можешь поиграть в игру или посмотреть мультики, или еще что-то тем заняться. То есть, если у тебя есть свободное время, и ты любишь смотреть мультики, почему бы не посмотреть мультики? Это не ударяет ни почему в твоей жизни тебе не скажут, что ты ведешь себя как ребенок, просто потому что ты любишь проводить время так, как ты хочешь свое свободное время. Да. Короче, я знаю, что если мы скажем типа, не слушайте взрослых, которые так говорят, это вам не поможет. Просто ну, потому что чаще дети просто, естественно, живут с родителями, и это как бы не избежать. Но тут только, ребят, смириться. Я вот смирилась, и поэтому у меня все не настолько плохо в жизни просто. Относитесь к этому с юмором, как бы. Я постоянно маме отшучивалась про свои игры, и она уже к этому настолько привыкла, что даже не задает эти вопросы. То есть с этим придется только смириться, потому что это конфликт. Конфликт отцов и детей Это вечная и неразрешимая проблема это разница Но поколений я просто хочу сказать, то что оправдываться слишком сильно тоже не стоит Потому что я знаю людей, которые в ущерб своему здоровью В ущерб своей работе Действительно задротят компьютерные игры Например, это ненормально В игры нужно играть тогда, когда у вас есть свободное время Когда вы сделали все свои дела И сейчас вы можете немного отдохнуть Говорит человек, который уже неделю не может вылезти из Friday Nightfall да. Тихо, я выполняю свою работу. Тихо. Не Уже неделю. Ребят, в общем, занимайтесь тем, что вам нравится, и особо не слушайте других, но контролируйте, пожалуйста, себя. Да, Перпин. Да, и будьте взрослыми, самодостаточными людьми, цените себя Перпин, и цените да, да? свои да. игры. Как, как или пальцы мультики? Полят. Самые классные и абсолютно не инфантильные Самостоятельные люди, которые знают Свою цель и идут к ней Это, конечно же, наши спонсоры Вот они видят цель, а они идут к ней Они всегда знают, чего они хотят От жизни и при этом получают От жизни не только пользу, но и удовольствие Играя в игры И смотря наши ролики Да, и сидя с нами в Да-да-да. Поэтому, ребята, покупайте спонсорку Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наши сольные каналы Подписывайтесь на группу ВКонтакте на инстаграм, на твиттер и не подписывайтесь на ток там сидят только дети. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Пока. В том плане то, что ты любишь полежать на диване посмотреть мультики, поиграть в игруш. Зачем ты уронила бутылку? Извините.